друзья я гуляю в москве по парку такой вот человечек лежит кайфует лежит спит а может плохо человеку ты здесь живешь да не, не видишь и что он постоянно здесь так спит почти да то есть ему неплохо получается не ну, ему неплохо он, возможно часть так вот друзья лежит человек спит там не будем тревожить. Кто-то же, наверное, его дома ждет, если он начать ходить не может. Ну, да. Он шел как-то утром, так, такое впечатление, что не такие уже большие эти кофты uh -huh. не uh -huh. А он uh -huh. на них упирался и боком так шел. Uh -huh. А потом видно, отошел, потом, там на скамейке можно. А ж... uh -huh. ну, он видно, отошел оттуда. Но uh -huh. я уходила, это я иду домой, то... но мне не видно, когда там...